Снова всем welcome! Снова я. На этот раз я нахожусь на, на курорте. Ну то бишь на Инашиме вот здесь вот на юге чуть-чуть. Вот там стоит чудовище Инашима. Просто зверь. Здесь вот такая аллея с манускриптами. Какие-то иероглифы здесь. Вот такие вот манускрипты там написаны. А там вот занимаются серфингом товарищи. Катаются на серфинге. Да, здесь какой-то популярный вид очень. Сегодня вот хорошая погода, очень хорошее солнце светит прям. И можно это отдохнуть. Нормально, потому что иногда сюда приезжаешь, когда тут обычно пасмурно, а сегодня вот хорошая погода. О, кошара. Они там Не знаю. Она не понимает. Они как -то да, кто их знает, я не знаю, здесь по-разному зовут. Вон, кто мяу-мяу позывает, кто ня-ня А Фуджи видно отсюда вот. Хороший вид такой Отсюда на Фуджи Видно прям это Снег Как наверху лежит А вот товарищ поплыл вот На серфинге, вот далеко Видимо это он Стирофируем там вон регата что ли идет или что-то в этом духе, то есть очень много парусников. <связанная> вот видно отсюда там виндсерфинг, яхты разные, то есть плавать, то есть все там. А вот там вот тоже вот виндсерфингисты. здесь очень много вообще этих а, серфингистов. Тут вообще как бы это центр, грубо говоря, здесь очень много разных школ серфинга и центр серфинга в общем для любого желающего вот стоит где-то примерно 30 тысяч иен там а, значит в школе в этой пом 30 20 я сейчас точно не помню вот здесь вот катают вот тысячи иен с человека и на катере вот катают по заливу ну или вокруг этого острова там куда пожелаешь а принципе, что нормально. стоит из рокателя? Тысяча йен. С каждого? Это всего? Тысячи йен. Каждого? Ну естественно. В смысле, всего? Может, Цены всегда указаны на человека. Но... Ну, ну человека, то есть каждому надо. Естественно, тысяч. конечно. А у вот всего мы травим сядем за 10 йен. <laughs> Ты в России даже такие деньги не сядешь в катера. Не, не то, что в Японии, блядь за за 500 рублей в катер да. нет а он тут катается он ушел уже ну сколько по времени минуты как? не ну минут 10 может быть он вот там написано маршрут то есть он выплывает то есть вот с этой стороны делает крюк и возвращается назад не на мы на катер не, не пойдем вот это Время только терять. Надо вот лучше по, по острову прогуляться. И там интересные места посмотреть. Вот э, там маяк есть интересный, можно на него залезть, в принципе. Э, или же там есть храмы, горячие источники, есть также. Ансен. Также есть там кафешки разные. Очень хорошие. <мирает> это дети. дети? Да, или старики? <мирает> ну, а, а, что, а, что а... а, это вот он плывет туда и там останавливается, то есть высаживает людей, это типа парома, чтобы тебе пешком через гору не идти. Сезон медуз, по-моему, прошел уже? Уже медуз не так много, раньше вот много было, это вот в конце лета, начало осени, наверное, сентябрь, октябрь. Надо, наверное, нам знаешь, сходить тогда на ту сторону, И просто хотя бы ноги помочить. Вот пришли, мы хотя бы вот это, это. Не, ну Можно. Ну, вот такой вот это гоночный скорее всего, это маленький, да. Сидя, видишь, так ездит на коленках, двухтактный какой-то походу. Это прыгать там, да, разные трюки делать тоже на нем, кстати, можно. И вот маленький такой, компактный вариант. Вот, так что, в принципе, нормально. Вот, здесь вот видно, как эти регаты идут. И, в принципе... достаточно много их байкеры катаются там вот набережная неплохая есть вот с правой стороны это стоит этот а, онсен местные горячие источники вот там в принципе достаточно ну, как сказать, красиво и недорого. Ну, относительно недорого. Конечно, в Японии есть и дешевле онсен, Но вот в данном случае вот этот онсен это как бы нормальный тоже вариант. Наверху там стоит маяк. А вот, если отсюда посмотреть, вот там вот а, ночью он а, светит Хорошо, там иллюминация идет. Жарко Сегодня жаркая погода, где-то градусов наверное, 20, 25 днем. На досках с веслами. Наверху стоит храм еще. Многие заходят ходят сюда, вот как бы в храм еще за, ну, чтобы попасть. Что там собирают что-то. Мусор мусор собирает. Береговая охрана что? Что-то такое. мы вот прямо, туда. наверное, пойдем. А, потом, а потом туда, наверное. Ну на ту сторону, просто пройдем и обратно, а потом... да. — Потому что так обходить там Нет. долго будет. — ноги помочить до воды ну до воды вот вот этот вот как комплекс здесь вот кухни разные там в принципе внутри вот тоже красиво оформлено скажите вот э, такаяки здесь что-то похожее на них ну там где-то здесь продается где? Пошли возьмем мороженое. Вот сувенирная вот сувенирная лавка, но дорого. Все. Продается. Я примерно таких вот кошек покупал. Ну, почему брал? Ну они здесь вижу за полторы-две тысячи. Полторы